Надвигающийся кризис всегда несет перемены. Вы знаете, всегда нас одолевают ветры социальные, политические, финансовые, экономические. И самое главное, когда мы находимся в океане и надвигается большая буря, правильно установить паруса. Паруса в данном случае – это знания, которые вы можете получить и никогда не попасть в банкротное состояние или в плохое экономическое состояние. Если вы будете обладать знаниями, это самое лучшее оружие, которое позволяет любому человеку стать гораздо лучше, чем он был до бури. Экономическая буря, кризисы, которые происходят в мире, они только делают сильнее тех, кто стремится к успеху. Стремиться к успеху – это значит быть лучше, чем ты есть сегодня. Наша организация Академия частного инвестора и объединение NEMI и движение новой экономической эволюции мира создала уникальные образовательные программы, которые позволяют любому человеку за очень короткий срок переориентироваться, полностью перестроиться и создать абсолютно новый подход к вашему бизнес-развитию. Вы можете стать предпринимателем, бизнесменом, инвестором, вы можете стать совладельцем огромных капиталов, которые в будущем будут приносить колоссальные доходы. Изучите подробнее, что мы предлагаем, изучите, что мы вам даем и быстрее присоединяйтесь в этом движении. Потому что чем больше нас будет, тем быстрее мы реализуем программу НЭМИ, новой экономической эволюции мира.